Ноу-нун празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне знаменовался в Наберно-Челнинском институте КФУ торжественным концертом в честь ветеранов труда и участников военных действий. Вот уже второй год мероприятие традиционно проходит на территории инжирингового центра КФУ у Аллеи Славы. Все студенты и профессорско-преподавательский состав собрался для того, чтобы поздравить ветеранов войны, их жен, вдов и родственников. Этот день завоеван нашими дедами и отцами. И только ради этих Дедов и отцов, которые своей кровью, плотью дали нам эту жизнь, мы должны помнить и ежегодно, а вообще-то ежедневно вспоминать про это. В этот знаменательный день память погибших в сражениях за Родину все собравшиеся почтили минуты молчания. Диана Шилова, Алина Сальмгораева, Булат Валеев, Универньюз.